Первое блюдо – солянка с фасолью, муж на пороге. Хочу предложить вашему вниманию рецепт солянки с фасолью, которую я назвала – муж на пороге. Это любимое многими первое блюдо готовится всего за 30 минут. Оно часто выручает меня, когда особо нет времени на приготовление. Я использую любые колбасные изделия – которые найдутся в холодильнике. Солянка с фасолью, муж на пороге, получается наваристой и густой, поэтому может насытить всех, объединив воедино первое и второе. Рекомендую приготовить это простое и вкусное блюдо. Надеюсь, ваши близкие останутся довольны. Ингредиенты Картофель 2 штуки среднего размера. Вода 1. 1,5 литра. Сосиски 2-3 штуки. Колбаса вареная или ветчина 200 грамм. Колбаса копченая или мясо 50 грамм. Фасоль в томатном соусе 1 банка. Томатная паста 100 грамм. Лук репчатый 1 штука. Огурцы соленые или маринованные несколько штук. Соль, перец по вкусу. Лавровый лист 1 штука. Масло растительное для обжарки 2-3 столовых ложки. Тосты из белого хлеба 2 штуки. Чеснок для тостов 1-2 зубчика. Перчик чили 1 штука, по желанию. Сметана для подачи по вкусу. Этапы приготовления. Кипятим воду в чайнике, переливаем кипяток в кастрюлю, чуть солим, опускаем очищенную нарезанную картошку и варим до готовности картофеля на небольшом огне. Ставим сковороду на огонь и добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Тем временем чистим и нарезаем мелко лук. Выкладываем лук на разогретую сковороду и обжариваем на среднем огне, помешивая, до золотистого цвета. Подготовим сосиски и два вида колбасы. Нарезаем сосиски и колбасу небольшими кубиками и выкладываем на сковороду к обжаренному луку. Количество колбасных изделий используйте по вашему усмотрению. Обжариваем, помешивая, 5-7 минут. Теперь нарезаем соленые огурчики и отправляем в сковороду. Открываем томатную пасту и фасоль. Обавляем томатную пасту, если паста густая разбавляем ее водой, сковороду и хорошо перемешиваем. Тушим на среднем огне минут 5-7. Когда картофель сварится, аккуратно перекладываем готовую колбасно-сосисочную поджарку в кастрюлю с картошкой. Добавляем фасоль в кастрюлю и перемешиваем. Готовим еще 5 минут. Солим, перчим по вкусу. Добавляем лавровый листик. Наша солянка с фасолью, муж на пороге, готова. Подаем со сметаной, тостами, натертыми чесночком и перчиком чили средние остроты, по желанию. Угощайте своих близких. Приятного аппетита!